Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, сегодня хотелось бы ответить на вопросы, которые с понедельника вторника поступают в достаточном большом количестве, то есть, что делать, покупать доллары или нет, то есть, рынки да? то есть, рынки штормануло, мы отдыхали, соответственно, в понедельник 24 февраля у нас произошло то, что все рынки падали, во вторник соответственно коррекция продолжилась но ну, и российский рынок на это отреагировал достаточно бурно отдельные акции теряли в цене до 7 процентов доллар вырос на 2 процента золото тоже практически там с пятницы прибавляет 3-4 процента ну и соответственно возникает вопрос максима что делать да то есть вот ты говорила о том что нужно покупать или держать золото и доллары да что делать сейчас надо ли это делать надо ли это покупать Но что, что здесь хочется сказать, да? то есть, э, любые действия, которые вы совершаете, они должны встраиваться в канву какого-то определенной стратегии, то есть действия это некая тактика, да? то есть тактические действия, они всегда встраиваются в стратегию. Если говорить о том, почему я до этого говорил покупать доллары и золото и долгосрочно, я думаю, что будет в них еще какое-то движение, но сейчас, наверное, уже покупать не время, да? то есть покупать надо. До того, как это уже произошло, да? то есть когда произошло движение, опять вот, ну произошло движение в долларе. Доллар вырос на 3%, спреды в банке 2%, то есть о чем это говорит? О том, что кто, была возможность, извините меня, да, то есть была возможность там с осени 2019 года а, покупать доллары там по 62, по 63, по с половиной можно было. Соответственно, почему-то люди этого не делали, да, потому что боялись и все опять-таки ждали, что будет 55. А если у вас стратегическое действие защиты капитала с сохранение покупательской способности капитала, то это надо было делать раньше. Стоит ли делать сейчас, улетит ли доллар на 70? А прямо сейчас я не считаю это событие прямо уж настолько вероятным, да, потому что было коррекционное движение вниз было достаточно эмоциональное. В принципе, я прогнозировал это движение, я говорил о том, что должны создать какое-то событие, которое легко управляемо. Почему по-прежнему я считаю, тема с коронавирусом это легко управляемое событие? Потому что эта тема, она позволяет, ну то есть как, каким образом она может управляться? Она может управляться двумя вещами. То есть вообще в чем опасность того же самого коронавируса? Откуда все страхи идут? То, что он очень быстро распространяется, что есть летальные исходы, что объявляют карантины, да, что не работают заводы, фабрики, закрывают аэропорта, увеличивается э, грузооборот, товарооборот да, между, между странами. Из-за этого вот коронавируса. То есть получается замедляется в принципе экономика. Некие такие экономические моменты, да, что не работают. Прибавочную стоимость не создают, экономика из-за из этого может не вырасти, если экономика не вырастет, соответственно, компания не заработает, если компания не заработает, у них не будет прибыли, если не будет прибыли, значит компания сейчас слишком дорого стоит и поэтому их нужно продавать. То есть некая такая экономическая составляющая, да, опасности коронавируса. И Почему я говорю о том, что это может легко управляться? То есть, что необходимо для того, чтобы с этой паникой справиться? Ну, логически, если подумать. необходимо две вещи. То есть, первая вещь – это ну, просто поставить под контроль. То есть, статистика, которую мы имеем, она должна стоять под контролем. Имеется в виду… Количество заболевших, количество умерших, количество соотношения вылеченных к умершим, да, ну то есть поиграться с цифрами статистики. В принципе, это позволяет лекарственный препарат. Опять-таки вирусологи могут это сделать, и есть там противовирусное средство. И это вопрос просто, когда эта информация выйдет, когда ее непосредственно сообщат. Второй момент для управления ситуацией, что необходимо? Необходимо, чтобы... Ну поставить, предоставить дополнительные стимулы, предоставить дополнительные стимулы экономики, потому что многие центробанки говорили о том, что мы не будем так сильно печатать денежные средства. Китай, ребят, ну вот подумайте, задумайтесь, давайте просто порассуждаем вслух. Китай на самом деле в 2019 году в начале года предоставил ликвидность, потом он в середине 2019 года занял достаточно жесткую позицию по поводу вопросов предоставления дополнительной ликвидности финансовому сектору. И говорят, ребят, будет валиться рынки, я деньги не дам для того, чтобы рынки удержать. Это такой момент был. И что у нас происходит? У нас происходит. Появляется коронавирус почему-то в Китае. И там распространяются очень высокими темпами. Каким образом происходит реагирование монетарных властей Коммунистической партии Китая? Народный банк Китая снижает нормы резервирования для банков. Что, к чему это приводит? Это приводит к тому, что появляется дополнительная ликвидность в Китае для того, чтобы поддержать. И то есть сейчас получается ликвидность предоставлена, нормы снижены, у банков есть возможность непосредственно вкладываться. Что им необходимо для активных действий, для того, чтобы они туда пошли, двинулись. И нужна информация о том, что по крайней мере темпы распространения этого вируса замедляются, то есть найдено некое эффективное лекарство. Опять временной распад, да, то есть была первая волна коррекции, после этого ее выкупили. Началась вторая волна коррекции, которую мы наблюдаем в настоящий момент. Чем она обусловлена? Италия у нас стала распространителем. Да? То есть смотрите, как интересно у нас э, гуляет, гуляет коронавирус, да, то есть <coughs> азиаты, Народный банк Китая ликвидности давать не хотел, там активное распространение вируса. Соответственно, кто у нас еще, от кого мы можем получить дополнительную ликвидность? От Банка Японии, от ЕЦБ, ну, в теории от ФРС. Что у нас получается? Посмотрите, страны, в которых наибольшее число заболевших, да. Ну, я не параноик, но опять-таки, как это происходит? Где у нас больше всего распространяется сейчас? Вот именно в настоящий момент, в конце февраля 2019 года. В Японии, в Италии, еврозона и непосредственно Япония, да, то есть. Что у нас находится в еврозоне в Японии? Еще два столпа, которые предоставляют мировую финансовую, мировую финансовую систему ликвидности. Народный банк Японии, чтобы он уже начал и акции скупать на фондовом рынке для поддержания собственной экономики. И сейчас у нас идет распространение в Италии. Европа закрывается, вводятся определенные дополнительные меры, на Тенерифе вообще целая отель на тысячу человек закрывают. Опять, для чего это делается? Опять, если будет вспышка эпидемии пандемии, да? то есть, что здесь? Здесь нужно влияние на экономику, чтобы закрыли производство, чтобы экономика начала замедляться, для чего? Для того, чтобы… Европейский Центробанк начал предоставлять дополнительную ликвидность более 20 миллиардов евро в месяц, да, для того, чтобы поддержать вот этот вот падающий рынок. И то есть фишка-то в чем заключается? Мы поддерживаем не рынок, мы предоставляем ликвидность не для того, чтобы удержать пузырь раздутых акций, мы предоставляем ликвидность для того, чтобы сохранить рост экономики на прежнем уровне, потому что у нас экономика замедляется из-за коронавируса. Вот такой слоган, да. То есть, и что мы получаем на этом фоне? Нужно некое согласованное действие, некое согласованное решение от Европейского центробанка, что да, он предоставит дополнительную ликвидность. Не знаю, на 40 миллиардов, на 50 миллиардов долларов в месяц предоставят ликвидности различным странам для того, чтобы э, последствия коронавируса не были столь существенными. Видишь, сдается мне почему-то, да, что вот этот вот, э, коронавирус злостный да, в Европе будет распространяться по таким странам, как Греция, Испания, Португалия. Ну, то есть все те злодейские страны, у которых очень высокий долг, у которых были проблемы в 2012-2014 году с обслуживанием долга, потому что Европейский Центробанк начнет помогать именно им. Именно им нужна эта ликвидность. Да? И в этом случае мы получим то, что неизбежно предоставление дополнительной ликвидности, оно вылится в рост фондовых рынков. Поэтому к вопросу мы, что называется, начали о здравии, кончили за упокой – по поводу покупки доллара в текущий момент друзья лично мое мнение иного выхода из ситуации нет как предоставление дополнительной ликвидности то есть ликвидность уже предоставил китай ликвидность скорее всего предоставит у нас сейчас дополнительный европейский центробанк и неизбежно поверьте мне если америка упадет еще процентов на 5-7 то в этом случае будет Какая-то риторика со стороны Федрезерва, связанного с тем, что мы предоставляем дополнительные параметры ликвидности для того, чтобы стабилизировать экономику. Когда вам предоставляют ликвидность, будь то рублевая ликвидность, будь то долларовая, но мы сейчас говорим про доллары и евро, и это неизбежно скажется, во-первых, рынки, я думаю, у вас восстановятся, ликвидность еще дополнительно предоставят. Соответственно, сейчас бы если у вас долларов нет вообще? Я бы в любом случае, наверное, купил процентов на 20, 20 портфеля. 30% портфеля доллары. А, возможно, если у вас доллары уже были ранее куплены, да, а можно было бы сократить их на 20-30% по текущим значениям 65-66%. А золото, ну, это некая такая постоянная субстанция, да, которая, которая ну, лично хранится с целью которая хранится с целью подушки безопасности да? то есть у нас на случай кризис который может случиться в любой момент поэтому золотом я бы делать ничего не стал доллар у кого нет купил бы на 20-30 процентов у кого они есть я бы да на подсократил, и чтобы я, наверное, делал в настоящий момент, я думаю, что доллар в любом случае еще будет возможно где-то по 62 купить, по 61.50. А сейчас на коррекции смотрел бы очень внимательно на хорошие дивидендные истории, дивидендные компании, которые были интересны. Допустим, там после коррекции сейчас той же самой ФСК, ЕС, очень интересная история от покупки. Ну, в энергетиках это то, то, то же самое Юнипро. Мтс интересно, да? То есть компания стоимости, которая может хорошо вырасти, которая очень серьезно скорректировалась на рынке Яндекс, да? то есть можно непосредственно посмотреть на Яндекс. Текущий момент. Еще раз это не является индивидуальной инвестиционной рекомендациями. Это просто мои мысли, что может быть интересно сейчас на коррекции покупать, остановится а ли она сейчас. Возможно, мы можем увидеть, я еще раз повторюсь, мы можем еще процентов на 5-7 быть пониже, да. то есть вторая, вторая волна некого такого захода вниз, ну а после чего я, я жду все-таки до лета некого позитива. Да? Как минимум те значения, на которых мы находились, мы их еще увидим. Вот такие мысли, такие рассуждения, если понравилось видео, Ставим лайк, обязательно комментируем, ребят, мне важны ваши комментарии, а, как вам моя гипотеза по поводу коронавируса, да, которая развивается с, вместе с самим коронавирусом. А, давайте это обсуждать, задавайте вопросы. А, попытайтесь выйти на уведомления, щелкайте на колокольчик, чтобы получать вовремя свежие, интересные видео от меня. На этом у меня все, до свидания, удачи и всего вам самого хорошего. Пока-пока.